Hello, всем привет макс риск это у нас экран зуба лайк по подпискам и кстати синим будет отличный ролик о некоторых интересных так скажем вопросик потом вы знаете лайк подпискакратвеличину мы собираем монеты, давайте заберем на За то что мы собрались там тысячи кубков сейчас я нашел одну статейку по игре зуба если смогу еще найти, я еще вам почитаю. Сейчас прям открываю и вписываю. Игра зубом А там лайк подпискам. Ссылки на YouTube канал. Даже в описании подписывайтесь на остальных канала Если вдруг я пропаду, скажите, а где Макс Риск? А вот он. Вот, я его уже нашел. Кстати, тут и есть телевизор, который где-то можно построить. Вроде бы если бы один бинт сыграть не на один, то можно, Окей. Так, тут у нас будет с данной игрой другой игрой. Как-то неправильно. Даже не тот. С этого сервера. А, ладно. Сейчас тут найдем статейку. Блин, я на какую-то другую игру. Я там пеппер. На английском. Где там птицы? И твоя птиц. Вы знаете такую игру вообще? Пиши в комментариях. Скорее всего, знаете. Вау, что такое розовое? А, кстати, елочки. но скоро закончится. Через четыре дня. Стоит 1745. Нам нужно срочно на них потратить. Окей, друзья, мы сегодня открываемся ночки еще. Да. помощи, почему бы и нет. Давайте лайк по подпискам и мы откроем, что там у нас такое пеппер. ОКей. Хоть бы это оно. Сейчас найду. Блин, я потеряю сайт. Ладно, давайте без сайта. Открываем золотой сну прям сразу слушайте. Два откроем лайк. Выска новый персонаж. Та да, что ж такое, блин. Я хочу новый персонаж снова. Вау, у нас луи будет прокачанный. Ну что, друзья, прокачаем вы чтобы было легче играть с ним. Конечно, давайте. И кстати, кто не знает, как получить кристаллы в игре Зуба или по, или по игре Зуба, как получить кристаллы по игре Зуба, то я вам покажу сейчас. Да, конечно, вы смотрите рекламу. Кто не знает, также у вас еще улыбочка, где есть шанс на то, что будет очень классно. Вот содержание: 1300 алмазов, а у вас 1200. Шанс на но персонажа шанс М -м, кстати классный шанс у нас есть 1200 а вот нет у нас друзья 1200 так что есть только один шанс чтобы их собрать по быстрому и сразу выбить э -э, больше кристаллов собственно сказали 1300 1200 людей что я путаю у нас 1100 почти вот она вот, 1200. Где-то нужно еще найти 100 кристаллов. Вот нажимайте бесплатно среди ролики. Это, конечно, будет долго, поэтому не успеем. Но внимание, новый персонаж. Ну, по-моему, это у нас... Ähm... на ну, я думаю, вы знаете данный персонаж. <upgraded> Такой опасный лев, как там, да? У него нет, конечно. <сх> ну и ладно, где он будет? В общем, вон он. А, другой, вот этот. Его как назовут. Как там? Можешь посмотреть. Вроде бы зовут джей Да, его Джейд зовут. Вот, смотрим рекламу. Получаем данные преимущества. Может даже 100 ума завезли процент. Блин, это просто везение. Нужно попробовать все же. Ну что, давайте тогда прокачаем персонажа Луи и пойдем вкладку. Итак. прокачиваемся Прокачиваемся гай для новичков. И кстати, у нас выше 100 У нас 279 кубков. Вообще их мало будет, вообще легкотня, как я понимаю. Так, конечно, надеть нужно. Ура, если прокачали 100 У нас уже один слой доступен. И что я буду брать? Косточку я взял. Давайте отброс бомба что прям на меня не отквалим. Просто есть крыса. А, прям такая подсказочка вышла. Прям вот так можно автоматик. Это же круто. Круто, очень круто. Ну что я взял бомочку отброс бомбы что прям отталкивать от меня этих вот зубастеров но ну, видите экранчик вот это вот мне как-то не нравится что с экраном что это значит кубики рубики зачем так кубики рубики ставить так давайте а, в атаку а у нас ловят нет ловить ловить кусать вот так ему давай кусать лопать ломать <с started out> на ему там блин промахнулся ешь его ешь его там Кусать его тоже. А, так у меня вообще крыс нету. Это он тут, тут можно отключить пробел и прыгнуть. Почему бы и нет? А, ты бы не поймает, Неожиданно, неожиданно. Ха, ты меня не поймаешь. Что, отступил? Збастери никогда не отступают, ты же знаешь. Иди сюда. Эй, иди сюда. Ладно. О, а уже идет. Я же говорил. Все же они не отступают. Фас, фас, фас. Да, напал на меня. Слушайте, алуи Лу... а может дать сдачу, Кто а на меня нападает. Прикольно, это мне нравится. Так что я жесткий, кстати, я еще шестого. А, ты пятого. Ты, наверное, вообще слабак. И... Ну, кто прокачивает, тот слабак. Вот кто первого уровня, то он, наверное, сильный. Лучше, если с ним не связываться, он, наверное, прокачанный опытный. Ага. Вон он. Эй, помнишь меня? Фаз за него, фаз на него. Чтобы он не вспомнил, а то он меня про меня забыл, е-мое Про меня забыл, да? Забыл про меня. Э? Где лайк, где подписка? Забыл про меня. А ну иди сюда. Забыл про меня, же говорите. Да, скорее да, чем не да. Так, пробиваемся! Чего это такое, блин? Прям стая какая-то, слушайте. Реально какая-то стать. Так, давайте все заберем. ой ой ой мое, происходит у Так, так, такое, какую я мазила да? На, фаз, вот так, сайте кусать Хоть есть какая-то помощь, да? Слушайте, реально, это классно. Помощь. Тихо, тихо, тихо, я далеко собрать, лишь бы. Так, я отступить, я ж пошутил. Йоу, что делаешь? Куда ешь? Беж будет киндек. Так, куда пошел, слышь? не, куда ешь, а? Фаз, фаз на него. Ладно, блин, хитрец. Это он тут я тебя поймаю. Жди хована. А хитрый, хитрый не зади сюда. он тут, вон он, хитрый, хитрый. Он тоже как я Майнкрафте играл. Скорее, да, чем нет. На майнкрафтер попал. Э, не профи Майнкрафт. Ты вообще не профи. А что я нужен внутрь заходить, Блин, ну что получил. Нет, не от, от кого-то хоть. Да, блин, теж, сумасшедший, блин. Хватит подать. Давай ФКш. Вот, а, Господи, я же только Тиму. Только за Тиму. Ага. Не, я буду дефаться, я буду вторым. Буду. <связь> <связь> <связь> Все, пройти, да? Атакуй на него. решено ага, решил на слабок на напасть. Во, так бы сразу, да. Что ты мне берешь, слыши? Слушай, слушай, ты, бро. Подписка, лайк. Э, подписка, за что забыл меня? Вот, блин, провали да? чемпион за Вот, блин, пятый лево, блин. Как будто пятый класс против 6 класса. Это как вообще? Позор! Э, проиграли пятый класс, блин. Этот пятый класс, блин, вообще пьевший, да? Стеклассники проиграли. Как это понимать? Не понимаю. Стеклассники проиграли, пять Капец, да? Уже Новый год, скоро уже. Ошибка подключения. Что мне не забрать? Друзья, от нас бах появляется. И зачем разработчики для такой мне бах, а? Или я один такой? Или я не один такой? Пиши в комментариях, тебя тоже такой бах. Все, недоступно говори. Все, ты что не пройдешь. Не получишь. Ничего. Вот, блин тогда бросать? данный аккаунт нужно сдавать новый аккаунт. Я же вам говоришь, нужно создавать аккаунт. Забышь не такая простая игра. Если зашел, то сразу мстит. Так, ну давай тогда монет заберем. Як конечно можно Давай тогда поиграем, почему бы ничего с ним Потренироваться. Ну, второе место уже не хорошо Ой, да опасный игрок. Если игроки понимаешь что они третьим займут, то они второе. То они будут тебя врубать, слава слава игрока, поэтому нужно сразу на него, не на большого, не теми сразу на него, конечно, Нет, тем более 45 игроков. Слышь, куда пошел? ты тхат, тхат, тхат. Поймаю сейчас тебя. А ну ка фас он на меня христировал нападать. Вот так усать его. Что э, э, чё ты мне? Нападаешь. И на него тоже, кстати. Э? Куда идешь? вот давай. Что что больно. Э, куда на меня? А, так, бык тут, бак. Где стабак? Да, мазила, думаешь? Ты четворчник, блин. Э, Четверкий. Ну, четвероклассник. Отстань, четвероклассник, блин. Я шестиклассник. Отстань. Отстань, блин, взрослый. Э, я взрослый, да. Маленький против взрослых не имеет смысла. Вам конец. Хм, Подождем. Регинарийшин купим, да. Регинарийшин. Зарегинируем все. Вот так вот. Ну что, кто хочет еще напасть на меня? Вот кто сильный, то нужно его не обижать, это а то они вдруг меня там еще ударят больным ударом. Так, тут у нас лук, ой-о-мое. Второй клашка. Второй класс. А его одолеем. Он второго класса. О, четверочник. четверо класс, Иди сюда. Прикольно, прикольно. Иди сюда. У нас битва, значит. Фас, фас, фас на него. давайте. Эй, слышь на него нападает ну и счать обрублю мышь такой умный был 2 клашка и клашка я вас в рублю если так вас уже в руку эти класс 6 клашка побеждает всех вот и все вот есть тут будет 8 класс к клашка 8 классик кто я выиграю конечно ну что, у меня тут капкан есть, в принципе, нужно тут и папу кашить, и потом капканчик. А то я забыл про предметов. Они очень веселые предметы. Девятое место, 8 место. Нужно подать я ж огроменный по уровню, я ж взрослый, нужно подать Когда другая игра, игра получается, так что такого никого не вижу. Там капкан, кто-то попался, не? Вообще никто. Так кто? Где? Опа, на нашел Никса. Никса, иди сюда. Куда струсил? Опа, на бак нашел. Вся. О, мярош напасть. Опа-на. поворот. Бак иди сюда. Ай. Ты че мне бьешь? эти Пятикашка не любит. Что его убили, да? А ну-ка, здесь Ой-ой-ой. Капкан здесь. Ну все, подходим. Нет, я капкан поставить чувак, иди сюда. Иди сюда, блин. Хочу на баку потому что он нравится. Самый тачерный, самый взрослый пока что. А чё я не попадаю? Вот, блин, такое невезение, уже Никс побеждает. Шестиклажка, блин, я так и знаю, что какой-то силачик какой-то. Ты-хо-ты, успокойся. Успокойся, выпей чаёчек там. Выпей, выпей, покушай чаёчек. Йоу, отстань. Эй-эй-эй, там хватит сидеть. Не-не, пошел вон. а Подписка лайкос. Ха. Отстань. Подписка лайкос ой будет больно выше я эти скрываю вот и все ворот-поворот блин мне ударил очень больно я буду фкашить кстати с тобой могут крысы то есть если я буду фкашить то будет нормально ох хороший б... у меня б... было просто хорошая тактика Тут еще замочек нужно как-то поломать его. Ой-ой-ой-ой. мы тоже тут выиграем потому что у нас есть крысы которые сами нападают и чем больше мы времени тянем тем мы выигрываем конечно от а, блин кто тут нападал на нас как у меня выкидывается крыла и бак хидрый бак естественно ладно ладно все на друг нападают мы должны собирать сначала да хоть по бомбам кидать чтобы оказаться что мы сильные и собирать они а сражаться Play. Так, окей. Okay. Спасибо, что сдался. <laughs> Наконец-то сдаются игроки нашим. а парни. О, да. Заберем это. А, тоже заберем. Эй, отстань. Щит ключем, почему бы нет а семерошник э, давайте его тоже вырубать эй взрослый мне не больно если вот это нужно вырубать, согласен он опасного два до на него мы первую клашку защитим а седьмого нужно вырубать где он там кто это такой я вернусь сюда вот чтоб ловушка была да Ха -ха нет они спрятались выжить. У нас еще есть, э, как в Fortnite. почему я не использую, я вот как-то не знаю. Ладненько. Я не хочу стрелять хпш, кто-то а кто-то возьмет и нам будет попал по мне. Ну ладно, принципе. поза него Нужно сильнейших побеждать, а слабаков оставлять, потом в будущем их убить. Вырубить по-быстрому. Кто-то у нас Джейд. Хм, класс клас. Иди сюда, Джейд. С хп. Давай, давай, давай, первоклашка. Давайте ему. Ладно, ладно, шучу. Я хочу это за, все захватить. Не ты, а я. А, ну ж, не опил. Ладно. Да, делали, дрянь нужно уходить. Блин, подстава какая-то. Слышь же, бро, отстань. Вот это мне задрал. Давай его врубать. Я покажу. Можно идти. На рука О, а семерошник. А ты, ты был все же. А я так думал, кто и же тут у нас тут. Легу взял все же. А ну вернись там. Эй отстань, блин. Семерошник, блин, позатащил. Тут, -то конечно, надо тащит но видите, у меня кубки уже поднимаются, у -у -у. это тоже очень ладно, так что всем просмотрится, вам в макс риск мы это все заберем, думаю понятно, как получить кристаллы, смотри рекламу и там тем более акции смотришь больше, ну тем более если прям один процент просто вот видите соточка, нам буквально нужно соточку, если один процент сработает, то будет, друзья, у нас э, больше больше кристаллов, а чем больше, тем у нас будет новых персонажей, э, новых скинов, точнее да, оттого а мужчинок мало, у нас но... А скины, как вы знаете, зубы, конечно же, дорогие. Так, давай тут соберем дуб. Вот тут хотя бы, хоть давали бы скин, было бы по Сначала старта, да? Как он такой? Все новички бы играли со скином. Ну ладно, уже в следующем серии. Пойдёмся. Всем Увидимся. Всем удачи и пока.